Уважаемые радиослушатели, мы начинаем нашу воскресную программу «Мой родный Кут» Ярослав Беклемишев. К сожалению, наш минский корреспондент, независимый корреспондент Татьяна Снитко сегодня по техническим причинам не может выйти в эфир. Технические причины — это выборы президента Белоруссии. Ну, наверное, с этим связано. Сегодня все работает не так, как надо — Сейчас мы выясним все у Ярослава Беклемишева, который, конечно же, знает, его никто никак не может не отрезать от средств массовой информации. Поэтому сегодня все-таки мы в эфире. Ну и я хотел бы поздороваться. Ярослав, здравствуйте. Привет, Михаил. И, ну, поскольку мы видим уже программу по белорусскому, по ты дням, то будем притрымливаться к этой тенденции. И поскольку сегодня разговор пойдет про Беларусь и про то, что отбывается у Беларуси, ну, короче, и ничего дивного не отбылось э, сегодня. На ближайшие пять годов у Беларуси будет иметь того же президента, которого уже в мае 20 годов, э, больше за 20, скажем так, 21 год. Но официально э, ведь еще нету результатов. Афицийные оф результаты нет, но мы можем кое-что сказать на этот конт. Э, тому, Это что... потому, что мы экстрасенсы? <laughs> <С> экстрасенс, <laughs> да? мы, мы, мы, мы еще не сгодимся в личбах, Михаил. Бо... <laughs> вы, вы обещали 73-76, я, обещал, я обещал 83. Так, и? Но ну, на сегодняшний день, я как бы, вот... Ну, сегодня вечер, вы понимаете. Ну, разумело, да. Я-то только что, ну, до Тодора только вауторок. То есть, и, и, и день еще не закончился. Ну, так. Поэтому еще... Это, наверное, полы, да? И он скончится у 21 у по Менскому часу. Зараз у нас сколько, по Менскому часу? 19. Нет, 19 восемнадцать восемнадцать про здеводины про здеводины пункты усе закроются и буде подлиг ты голосов и тых выборщиков, які сегодня пройшли але вось на данный момент я на колькі я бачу геть тридцять шість ноль п'ять відсотка якие изъявились из тех, кто имел шанс и имел право голосовать. 근데, Catholic, euh... Так, у нас уже 50 процентов Да, да, да, такие правила игульньи, але 36.05 это дают экзит пулы, про какие я обещал рассказать. И самое интересное у этой справе, что и из претендентов на пост президента Республики Беларусь, и я напоминаю, это Сергей Гедукевич, это Татьяна Караткевич и Николай, Николай Улахович. Вот они основные оппоненты президента Лукашенко, но все таки претендованы пятые выборы уже пятые выигрывает президент я я не веду и кольки дней с уже завидным постоянством он тренируется просто он тренируется это вот надо брать пример с людей которые так подряд вот выигрывают это это это рекорд это слушайте да раньше Путин у Сочи забил 7 шайб у хоккейном матчу с Тротяком так, <связываем> и за всеми остатними. я не ведают, что Путин, шому... Путин лепш бье по воротах, и тратьяк ловит шайбы. Вы имеете виду, был Путин против сборной, бывшей сборной Советского Союза? <связываем> ну, ну, ну так, да. Он, <связываем> <связываем> он, <связываем> и он <связываем> И семь не поймал, не так и выборы в Беларуси отбываются. <связываем> Сопродолженно, это так. И что далее мы ведаем зараз? Мне тем больше невероятно Прогатым вось такие процент изъявления выборщиков на участках Бо у Беларуси зараз вось такие данные У меня 6100 участков И 49 за межой Акредитованы 7 миллионов, 7 миллионов Это великая колькость для выборщиков в Беларуси и каля 900 международных назиральников. Что такое международные назиральники? Они вынесут свой вердикт, это будет позднее, я думаю, сегодня. Мы до этого не поспеем, но мы с Тодором это сможем обсудить. И каля 400 назиральников, представлены миссиями от АБСЕ и, и есть такое Бюро по демократичных институтах и правах человека. Вот такие инстанции, а на сегодняшний день я не ведаю, что может робить Объединенные Советы Европы. Але ну, и он не к стратил страти у некий стиль свою, организация, некий за все, что он с демократою все не за демократую смахаться не, э, не будет. А вот бюро по демократичных институтах и правах человека, я оно все ж свой вердикт вынесе, и я думаю, что это будет не становучий вердикт, э, да, с Лукашенко Бог это не вельми все выглядая, а, але отзначают э, вот, сейчас мне пишут, э, ты-ты- ты, кто может дописаться, что буфеты организовали сопроуды сурьезные. Буфеты. На выборчих участках. Беловежская из like, э, идет да, полным да, ходом. И, льется, и, льется и, просто. И, и, меню мне не прописали, але кажут, что шедевральные буфеты просто на этих выборах. <smart> ну, тому человек с, с, среднестатистичный белорус выборщик может сходить до буфету. А Ярослав, ну вот я смотрю сейчас э, на интернете написано, на выборах президента Беларуси по состоянию с 12, э, в 12 часов по местному времени проголосовали 51,2 процентов избирателей. А ну, да это уже от сотки остатнее это уже отсотки у Все соправды. Мои даденные не как из незалежных краниц массовой информации. У вас информация. их можно назвать массовой. Я же сказал, что у меня будут только экзит-пулы. На даденный момент я назвал линчбу 36.05. А зараз не 38 по экзит-пулах отрывливается. А то а то что там пишут, что я не так и будут писать. Те а -а -а. <laughs> вы не уполнены, что так будет. Нет, ну, то есть тут разная статистика. Понятно. Ну, Это ну, официальная, то... есть неофициальная, есть, скажем, а -а -а -а. оппозиция. А, -а, -а, -а, -а. а есть хлусня. Короче и <с>... да? кажут, что такое статистика. <с>... Есть официальная, есть неофициальная, а есть просто хлусня, якой користуется у Дадзины Момонт и у влады Республики Беларусь, и еще остатней, что может користаться. А а в... а -а которых называют лохи, читают то, что там написано. — Ну так, да. — Понял, понял. Ну, хорошо. И... Вот заявился Дмитрий Шегельский, который, вы помните, объявил докладнее и поставил Лукашенко диагноз ⁇ Мозаичная психопатия ⁇ И он так само пишет, что где 38-39% отсотков на сегодняшний день прошли на выбранные участки. А, Сопроводы, я веру у этой лишь бы, тому веру, что белорусам просто уже остачертело голосовать. Голосовать за одного и того же. Голосовать за одну и ту же Владу. У Симс разумело, что будет та же Влада. Ну... Чему ходить на тот же выборчий пункт и опускать свой бюллетень, коли только не за пивом, не за колбасой, не за бутербродом с червоной рыбой, так то, что было за советским часом. И семгой местного отлова. Отлов, правда, да. санкционный для России семгой. Норвежская, какая зараза белорусская и идёт в Россию. Да, которая сейчас завелась. Я я подивлюсь, если высветлилось, что белорусы головные поставщики киви у России. Серьезно? Ну растет у Беларуси киви. Кто это спрашивает? А что это? Что это? Вы вы вы вы вы вы ну, ну, так, так, растет, сдается в Азравае, я не ведаю, где на полезется, <laughs> это на нашей тамы Так, еще одна информация, уже я просто оперативно процую сейчас от Силчек Степаненко и от той же Татьяны, яка издается по телефону это выдает, выдают, что они не пошли голосовать за Барсика и 200 украинских боевиков. <laughs> Кто такие 200 украинских боевиков, я не ведаю, а левусь за барсика бы было проголосовать, это что был правдный президент для Республики Беларусь в этот час, по меньшей мере. Ярослав, вот. я прошу прощения. Да. Вы знаете, я вчера читал, ну, я читаю некоторую литературу, будем называть ее эзотерической, и вот один человек, достаточно в России известный человек, в кругах эзотерических или парапсихологических, и он пишет. Причем, что самое интересное, я... Кстати, с этим полностью согласен, поскольку я читаю и другую литературу тоже. Так вот он пишет. Люди на самом деле, вот мы все с вами, скажем так, мы находимся все в иллюзии. И мы считаем, что выборы президента в том числе, они на что-то влияют. Да ни на что они не влияют, поскольку уже там, скажем, там, где-то там наверху все давно предопределено. И что-то для чего-то уже запрограммировано. То есть, существуют какие-то силы. Мы об этом говорили, правда, не в воскресной программе, а мы говорили там в других программах. У нас есть Торнинг, пятница программы, где что-то непознанное, что-то непонятное. Но непонятное, непознанное для тех, кто вот не читает эту литературу. И на самом деле, еще раз, все предопределено в том плане, что есть действительно какие-то силы, которые просто делают так, что кто-то приходит к власти. И, по сути дела, потом вот этот вот тот, -то, вроде бы, вершитель судеб страны отдельной, республики или даже какого-то отдельного района, они на самом деле, марионетки в руках каких-то высших, будем так говорить? Сил. Как вы к этому относитесь? А, Михаил, тогда я уже, как журналист, поставлю до вас пытание, и пытание будет вельми конкретное, бо вы больше специалист в этих справах. А, какие силы, и улады и какие высшие силы могли привести до улады того же Гитлера того же Ленина со Сталиным я ведаю какие, потому что тут некий российский менталитет страдауне российский менталитет вел до вот такого диктаторства, але германский менталитет невероятно Привел этого человека до того, что вся нация просто зашла, э, съехала с глусту, как говорят в Беларуси. Просто ну... съехала с глусту. Ну, на самом деле чё здесь, так, не... здесь э, еще раз, это, так сказать, мнение э, определенных э, там, людей, мое, в частности, я могу предположить. Я, конечно же, не знаю, я не в, вхожу в состав этих высших сил, я могу только предполагать. То есть, что-то дается для чего-то. Это называется карма, и человек, который получает какой-то сигнал, он должен его проанализировать. В чем заключается этот сигнал? Для чего он нам дан? То есть все, что нам дается, все, через что мы проходим, включая наши жизни, это всего лишь цепь каких-то последствий, действий и следствий. И вот если сигнал, который мы получили в виде Гитлера, который чуть ли не действительно не покорил весь мир, не завоевал все... А на него было совершено, как вы знаете, покушение. Одно из этих покушений, одно их было. Много. Одно из. Э, вероятность, когда бомба взорвалась буквально там чуть ли не под ним, э, вероятность его, э, скажем, то, что он останется в живых, была одна к нескольким миллионам. То есть такой вероятности вообще ну, так... не существует. Каким это все, э, каким образом это произошло? Как это могло быть столько? все-таки покушений, и ни одно не оказалось э, успешным. То есть это, речь идет о том, что нам, всем нам... Э, о, э, вот это был сигнал о том, как надо правильно вести, как надо жить и как э, надо реагировать на то, что возникают вот такие вот демонические силы, как с ними надо сопротивляться. Только и всего это просто определенный сигнал, это просто этап в развитии земли, в развитии населения и как э, к этому мы все относимся. что сейчас насильство зашла с территории земли. Правильно. богу, что я переместился, сдается, у небесы, или все ж таки. Яны хотели пожить и тут. Так вы понимаете, какая штука? Опять же, если мы возвращаемся к... Мы немножко отвлекаемся, естественно, точнее, не немножко, много отвлекаемся. не не не мы саправдую зараз у потому что это справа о диктаторах, это справа про то, что все ж таки диктаторы на этой планете и и мы не можем ничего с этим зарабить. И вот такие... На диву опынулся у нашей родимы уже кольки годов. А, ну, смотрите, еще раз, опять же, можно предположить таким образом. Если мы говорим о карме, которая, естественно, кто-то слышал, но большинство нет, и, и, да, и даже и не верят в это дело, то существует э, такая вещь. Человек совершил действие. И он должен получить реакцию на это действие. Вот mm -hmm. что называется пос... последовательность. Да, да, да. Миха Михаил на крахова вас перерву. Апожнее датины от Тутбай 74,61 отсоток на даденный момент. Ялка на предвыборные на пункты. Ну это уже мне, зда... мне подается так, что это так само официальные личбы, бо 70... 54, я никак не наличивал сам. Али вы были крыху побоч? Ну, я говорю... Так разу, да? Да, 73,8, мне почему-то казалось, так, у меня была такая цифра. Но, Но ну, мы а, движемся вперед, а, а у а, вас а, было 8. Олег, а, а, а, а, а, а, а, а, а это заявки? А, ну, что, как, а, как кто, раз таки кто, вот это вот имел... Кто голосовал, мы еще не ведаем. Мы, да. за кого? А, да. а, нет, я как раз таки думал, что процент проголосовавших за Лукашенко будет вот такой процент. А а, я, я, я, я так само у процент проголосовавших ненавидно за Лукашенко. Да, Вы... не, не тех кто явились, понятно, но, на выборные участки. Первая лишь поближее до вас. Ну, у нас еще есть два часа. Да, <смех> Так вот, возвращаясь, возвращаясь к карме, существует такое правило, или существует, я бы сказал, такой закон. То есть человек, который совершил какое-то действие, он обязательно получит реакцию на это действие. Это не обязательно, что это действие, реакция, точнее, произойдет именно в этот момент, в этот час, в этот день, в этот год и вообще в эту жизнь. Поэтому есть люди, которые делают совершенно... Противоправные совершают какие-то поступки, но тем не менее живут в свое удовольствие и доживают до глубокой старости. И никто, как бы, никакое, никакая карма их не находит не находят, да, в этой жизни, поскольку, скажем так, в позапрошлой жизни они совершали все-таки какую-то хорошую, допустим, какие-то ну, поступки. И поэтому эта жизнь все-таки отработка той хорошей кармы. Но, тем не менее, наступает момент, когда вот то, что они делают в этой жизни, она проявится, возможно, скажем так, в следующей. И вот существует карма одного человека, так. существует карма рода, существует карма города, существует карма нации. То есть, как ни странно и как это не кощунственно может звучать, ну вот, скажем, если мы берем в расчет Гитлера, Гитлер это просто, скажем так, орудие в руках правосудия, будем так говорить, высшего, скажем так. Потому что где-то как-то вот эти люди, которые, ну так, еще раз, это не, не мое мнение, это так описывается в некоторых книгах, вот, э, собирается, вот, скажем так, э, люди куда-то в одно какое-то место, и, и, и там происходит землетрясение. Ну, не знаю уж, как и как что, вот так это описывается. Верить или не верить, согласиться, соглашаться или не соглашаться, это, безусловно, наше право. Ну, вот это можно предположить, что, возможно, это так, к сожалению. Прак это... Пр -пр -пр -прак Практично, Михаил, я э, вымушен у вас, снова-таки, запытаться, а чему все на белорусов так валится? Вот почему на Беларуси так валится? Mm -hmm. Когда и первая сусветная, и другая сусветная. Ну, разумеется, геополитичная, как э, быцем бы становишься Беларуси, э, дозволяя всем, кому не лень, кататься про ее, это сапрауды так. Но э, почему, когда про беларусь уже никто не катался, прошел Лукашенко, и он снова катается внутри Беларуси, и будет еще пять годов кататься, только что вышла заявка, от Лукашенки до оппозиции, вот только что. выборы скончиваются про полторы годины. Починайте жить по закону. это от Лукашенки, Починайте жить по закону, по какому этого... закону? А до этого не было закона. А, а да, да, да, видать не было, так. Все, было в беззаконии мы почнем жить по закону. Мы решили жить по закону. Цудовно, цудовно просто. Я я, я, я, и, и, и, и, вес, и, и веселюсь, и плачу одночасово, глядя на все это. Это невероятные справы. Просто невероятные. Вот так, это все белорусам? Ну вот, смотрите, я вам, скажем так, существует ответ на вопрос, а существует вопрос на вопрос, да? Ну так. Вопрос на вопрос. А скажите тогда, а почему? этого с интервью. За Зараз я работаю с вами, как журналист, <свят> да. а, а, расскажите, а почему тогда еврейская нация постоянно и везде преследуется? Почему постоянные какие-то нападки? Почему все время чуть ли не притча в языках стала а, еврей? А, знаете, я читал, кстати... у Да-да-да, Лас... да даруйте, да, да, да, да, да, да, да, я могу отказать с двух пунктов. С пункта ухлечения христианина и с пункта ухлечения социального человека. Да. Их, их это два разных пункта. Расскажите. С пункта глядь христианства, это, ну, як бы, бы за что были все погромы, вы ведаете, э, э, нехай даруя нас э, ты, кто слухай зараз, як бы, евреи христа распяли, и усе. И это, ну, основный пункт глядь а, я... не. распинали христа, это мы знаем. Ну, ну, ну саправд, саправды, не, не, не, не, не яны и не евреи, и, и, може но... да. <laughs> <Тут>, и, может, не христа, не не распинали. <свят> <да, свят> Может, мож, не распинали так. <свят> <свят> это, это особный пункт. А другий пункт того, что у все-таки иудея была, ну, некий... Э, э, может, неприемный, может, неудобный народ на той территории, который был тогда под Римской империей. Все-таки, тое, что происходило с иудеями в 20-м годе, и тое, что происходило с иудеями при часах Иосифа Флавия и Паустанне Баркохбы, это особенная справа, потому что тогда даже римляне писали, и Флавий писал, что... Коли ты бачишь Иудея с мечом, леб ж его. И это И это было, было так, бо они змагались за себе, за свою свободу э, с такой силой, что просто сила Рымской империи была больше. И тому их вот так распаусюдзели по свету, просто раскидали, э, разрушили храм тады, и э, такая вот э, раньше отбылась, але это только тому что большая сила имперская сила была высшей за тую силу якая просто отстоявала свою нацию Но... Але Иншая страна медали, да, mm -hmm. э, просто вот так мы от, от Лукашенко уходим в историчные часы, але мы все про то мы все про то же, мы про современные выборы. Але, yeah. mm -hmm. э, не будем забывать про то, что иудейское царство на той момент, на той момент э, было ну, неким э, настолько мелким что коли-то вы его сегодня проглядите по мапе, вы не увидите того иудейского царства. Бо мы ведаем бо, по библейских текстах, кто такой был Давид, кто такой был царь Соломон, кто такой был Авраам, и это все, я бы сказал, Моисей, это иудейское царство. Не было такого иудейского царства ни для греков, ни для римлян. Бо и они его не бачили, во упор не бачили, поверьте мне. И они туды и сюды. Македонский проходил про Иудейское царство, просто не замечаючи его нават. Просто для него его не было. Рымляне проходили, ставили прокуратора и шли далей, бо для них не было Иудейского царства, для них была далее Сирия, ось там было серьезно. Далее были персы, ось там было серьезно. Там они воевали. А тут нема с кем было.